У меня время есть, я поприсутствую. Итак, добрый вечер, друзья, точнее, добрый день. Два часа по московскому времени. Сегодняшний наш вебинар посвящен праздничному дню. Сегодня, 7 августа 2020 года, фонду взаимопомощи «Волдмания» исполнилось 8 месяцев работы уже. Uh, успешно идет работа, без нареканий, без сбоев, и это очень классно, и очень круто. Сейчас, конечно, летний период, наплыв у нас партнеров не так большой, но в любом случае работу продолжаем, двигаемся и готовимся к осеннему сезону. Как я уже говорил, да, один из моих последних постов, который я оставлял, во всех чатах мы готовимся, мы планируем то есть к сентябрю, к октябрю, к ноябрю, то, что у нас будут некоторые обновления, и мы будем об этом вас освещать. Но сегодня, естественно, как и уже входит в традицию, да, мной был организован промоушен, две недели назад и учитывая тот факт что ну, люди видимо очень заняты некогда что-то делать и свои домашние дела особо никто не принял участие в этом промоушене но один из участников у нас все же есть и поэтому хочу обратить внимание да елена Абраскина приняла участие в промоушене она исполнила условия я проверял да то есть она создала праздничный пост вот так он выглядит да картинка и здесь а, небольшое стихотворение волдмане мне нравится как никогда все лето сижу не без труда и денежка мне шепчет как вода я счастлива что есть у меня с очередным а, юбилейчиком 8 месяцев желаю долгих лет работы и процветания мой логин вракина пост сделан да тут и ряд комментарий люди написали с поздравлениями условия все выполнены также репост был сделан праздничного этого поста от фонда поэтому мы ее поздравим и обязательно наградим билетом за 500 рублей в лотереи от фонда взаимопомощи World Money. Вот что хочу сказать. Также хочу всех еще раз поздравить: пожелать всем больших команд. Пожелаю начать уже потихоньку формировать команды на осенний сезон. Трудитесь, как говорится, предлагайте работу в нашем фонде. Все знают, что у нас классный маркетинг, у нас крутые команды работают, много труда не составляет, чтобы уже сделать первую выплату. Учитывая наш маркетинг, напомню, что уже даже с первого приглашенного партнера вы зарабатываете и получаете денежки на вывод. Вот. Соответственно, сейчас также я проведу лотерею. У нас Напомню, от фонда взаимопомощи есть лотерея, где могут принять участие все участники фонда, независимо от того, в какой команде, в какой структуре они находятся. И, соответственно, они могут выиграть очень значительный приз. По условиям нашей лотереи мы разыгрываем 6 тысяч рублей на баланс для активации. Основной площадки Gold э, Money ⁇ это первые и четвертые столы. Э, первый у нас основной розыгрыш уже состоялся, кто присутствовал, кто не присутствовал, кто знает, кто не знает. У нас также Ольга Рузманян э, приобрела и в процессе выиграла три билета, у нее было больше шансов. Ну вот как раз эти шансы и э, сыграли свою роль, и она выиграла тысяч рублей. Также у нее есть видео отчет, где она активировала первый, четвертый стол по условиям лотереи. Соответственно, мы также сейчас проведем промежуточную лотерею. Да. Напомню, стоимость билета в основной лотереи стоит 500 рублей, но так как у людей не всегда есть такая возможность приобрести билет за 500 рублей, но я думаю, что за 100 рублей возможность есть. Поэтому у нас есть второй список, где мы составляем из пяти вот так человек, которые складываются по 100 рублей на розыгрыш билета за 500 рублей. И у нас 5 человек таких есть, сегодня собрались. И мы сейчас разыграем. Значит, напомню, розыгрыш мы проводим на независимом сайте рен Uh, .ru – это независимый международный сайт, uh, генератор случайных чисел. Uh, абсолютно, то есть, uh, ни с чем не связаны с нами, поэтому здесь все честно и прозрачно. Главное – внимательно наблюдать и uh, можно понять, что от нас вообще не зависит, кто победил. Uh, то есть, победить, победить может каждый, потому что шансы есть абсолютно у каждого. Еще обновлю пару раз страничку специально для розыгрыша. Как видите, числа меняются. Давайте еще раз, даже реклама здесь меняется. Дальше мы идем, выбираем диапазон да, от 1 до 5, так как у нас номера билетов от 1 до 5, поэтому мы ставим диапазон от 1 до 5. Жмем «Сгенерировать» и определим а, очередного промежуточного победителя сегодняшней лотереи от фонда «Зимой помощи» в «Волдмане». Барабанная дробь. Тррррр. Сгенерировать. Итак, очередным победителем промежуточной лотереи от «Волдмане» становится билет номер два. Под номером билет номер два у нас э, записано э, «Юдина Алена». Поздравляем Алену с сегодняшней победой и, соответственно, мы к ней обратимся, чтобы она нам сказала, какой номер билета ей присвоить в основном розыгрыше лотерей. Также узнаем у Авраскина Елены, да, какой она хочет номер билета. Все остальное я уже напишу в чате. Ну вы есть у нас присоединишься Ольга Разуманян а, присоединилась. Ольга, здравствуйте, если вы нас слушаете и слышите. Здравствуйте, здравствуйте. Я не стала мешать вам. Поздравляю, а, Лену. А, кто у нас? Юля выиграл? Юля, Юля. А, ой, Алена, Алена Юдина выиграла у нас. О, а, Алену. Поздравляю, Алену. Так, Алена Юдина у нас выиграла, поэтому... Но ее нету, я у нее напишу. Соответственно, спрошу, когда она будет на связи, какой номер билета ей присвоить. Но если каким-нибудь, кто-нибудь хочет, может вы, Ольга, хотите добавить, просто идет запись праздничного вебинара, который я просто потом сейчас в печатах раскидаю. Если пожелание, и также у нас присутствует любовь, может быть, хотите что-то сказать на запись которую мы выкинем в чате. Если нет, тогда я закончу запись. Так, если пожеланий нету, то тогда ждем вечернего вебинара от Ольги Арзаманян. Ну, а на этом сегодняшний розыгрыш и праздничный вебинар закончен. Всем спасибо за внимание. Работайте в фонде, участвуйте в розыгрышах, в лотерее, Ждите новых обновлений. До новых встреч. Пока-пока.